Ребят, еще у меня есть город 312. Давайте послушаем, изменился ли ее голос с годами или нет. Все, конечно же, помнят эту замечательную песню «Останусь». Здесь она поет песню «31 декабря». Давайте послушаем. Здорово, что группа, в принципе, существует, что они работают, поют. Ну, смотрите, на мой взгляд, достаточно хорошо звучит ее голос. Не потерял звонкость. Да? Голос достаточно высокий, микстовый. И вполне хорошо она со своей задачей справляется. Нормально высокие ноты звучат. Здесь услышьте, подключился бэк-вокал, да, мужской, и более плотным стало общее звучание. Это вот к вопросу о том, что, когда вы, допустим, поете под плюсовку, всегда как-то он так прикольно звучит, как-то так вам нравится, даже потом спели под минус, мама, дорогая, волосы стали дыбом, вообще, что это такое, и ну, как вообще нормально это петь, да? Поэтому не увлекайтесь пением под плюс, конечно, всегда два голоса будут звучать лучше, чем один, но и у артистов обращайте внимание что часто в плюсовках там столько бэк вокала там дабла там ну что в живую но ну, невозможно так спеть ну, слушайте, тоже вот я думала, может быть, знаете, у нее там подохрип, голос, осип или что-то такое. Внешне видно, конечно, да, девушка наша постарела, это нормально, это нас всех ждет, я совершенно такие вещи не осуждаю, да, и, ну, даже не считаю, что артист там обязан делать себе пластику и прям вот супер заниматься своим внешним видом, да, чтобы вот, знаете, и в 25, и в 35, и в 45, и в 55 вот одинаково выглядеть, нет, Просто констатирую факт, да, что девушка постарела, повзрослела, но голос не изменился. Вы знаете, так вот глобально голос не изменился. Она использует свои фишки, вокальные приемы и работает вот, пожалуйста, вживую, да, все на своих местах. Барабанщики все это выжигают. Ну и она подтанцовывает, и одета стильно, в принципе. Знаете, в все по моде. Такая подача посильнее стала. И посмотрите, вот идет повышение ноты, как она использует мимику. Очень многие мои ученики отказываются пользоваться мимикой. Даже когда я показываю артистов, когда вот они прям очень сильно пользуются мимикой, ученики стесняются это делать. Вот напишите в комментариях, вы стесняетесь ну, как бы пользоваться собственной мимикой, там, открывать рот пошире, где-то вот так сделать еще что-то, с носом поработать. На самом деле это очень важно, это очень помогает вам добиться правильного нужного звука. И вот э, пример, город 312. Вот здесь, пожалуйста, видите, как используется мимика? Вот, работа пошла в ход. И здесь такой же во втором куплете и во втором припеве пошел более такой плотный, насыщенный звук. Но я рада, что у группы Город 312 все круто, все хорошо. Девушка наша, вокалистка в голосе. Все здорово.